Sieht ihm alles aus. Es nimmt es nicht, mit, nicht so. Wir haben also einen Bundesgenossen rausgefischt. Woher hm, die Zö... ...sojusniger Axel, wir, sagen, wir hm. Und wir glauben, die Luft ist hier rein. А Мы думаем, что надежно прикрыть из воздуха. А русские сбивают их, как вальшнепов. Отлетался Аксель. Первый. Лайнер. Первый лайнер. Еще глоток первалянин. Так. Еще один. Ихвалайнен. Перволянин. Первым Вы меня слышите? Пихвалайн. Перволяйнин. Первый Вы слышите меня? Вы меня слышите? Перволяйнен. Да, Да-да. Еще я слышу. Приходит в себя. Прежде всего сухое белье. И укутайте его потеплее. Пусть полежит. А я пока доложу командиру. Разрешите доложить? это финский летчик, он жив. Вот как жаль. Я надеялся, что он русский. Тем хуже для него. Позвольте еще один вопрос, господин капитан. Как вы намерены с ним поступить? Пока не знаю. Выбросить союзника за я не имею права. Но я не могу ей допустить, чтобы он остался жив. Вы меня понимаете? Да, да. У меня есть по этому поводу просьба. У механика Готлеба страшные фурункулы, и меня он замучил. В общем-то, ему нужно бы в госпиталь, здесь ему вряд ли удастся помочь. Но теперь у меня появилась неплохая идея. Что вы имеете в виду? Я имею в виду вот что. Я мог бы взять у этого Фина кровь на анализ, если группа совпадет. А потом вы можете делать с этим летчиком все, что вам заблагорассудится. Хорошо. Спасибо. Гейнс? На. Когда он придет в себя, покажите его мне. Да-да. Хорошо. Да. Финский летчик, господин капитан. Первый Мне сказали, что вы говорите по-немецки. Вы спасли меня жизнь. Это наш долг по отношению ко всем верным нам союзникам. Позвольте узнать, где и когда вы намереваетесь меня высадить, каким курсом следуете? Вам совершенно незачем знать, каким курсом я следую. Такси, разрешите ему усиленный поезд? Делайте, что хотите. Только не тяните долго. Распали 8 часов. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я восстановлю вам здоровье. Спасибо. Что вы сказали? Не знаю, как благодарить вас. Откуда вы так прилично знаете немецкий? Когда? До войны. И где там жили? В отеле Альтона. На Нойверге. И, конечно, обедали в ресторане два адмирала. Нет. В Гарштете. У Байера. Где это? Гамбург мой родной город. Я вырос там недалеко от Амсбюртеля. Кажу, но сразу за церковью Святого Николая. О, Гамбург. Не знаю, что бы я дал за кружку гамбургского пива? М -м -м. Нигде нет аглютинации. Прекрасно. Что именно? Я вас поздравляю. У вас первая группа крови. Универсальная. на носовую. Есть продуть носовую. Рулевой пять вправо. Есть пять вправо. Доктор, ну как там ваш подопечный? Парень крепкий, восстановится быстро. Хорошо было бы дать ему подышать свежим воздухом. Вы с ума сошли, Гейтс? Летучий голландец не санаторий для хинов. Да, капитан. Но фронкулер замучил полкоманды. Еще пять вправо. Есть пять вправо. Мне нравится многочисленное переливание. А еще когда будет такая возможность? Это вам. Вы наш самый лучший гость. Вот что, часто бывают гости. Ха. То все гости капитана. Надутые индики все в секретах. Мы для них просто извозчики. А вы и в моей каюте, значит, мой лишний гость. Я вам благодарен. За что? За то, что вы согласились мне помочь. Измучили меня эти нарывы. Как выяснилось, я надежно застрахован от смерти, но не от болезни. Вы ешьте, ешьте. как можно застраховать себя от смерти это мое изобретение и касается лично меня они тут все надо мной смеются а напрасно Вот. имея это, я не могу утонуть даже если бы хотела значит я умру не на море а на земле. Почему же так? Я сам себе устроил это. Видите, в кладбищи всех вы танцы. И все учтите на мое имя. Сейчас пью. Меня, знаете, осенило на кладбище впилал пилал. Вы-то очень долго стояли. Обратите внимание на эту могилу. Адмирал прожил долгую жизнь, а похоронен в земле. Рядом с адмиралом я приобрел себе участок. Еще один купил в Бразилии, в Сантореме. Ах, какое уютное местечко. Много деревьев, тишина и отличное соседство. Я офицер флота. И не хочу находиться в компании лавочников или выкресту каких-нибудь. Понимаете меня? Да, да, понимаю. Очень хорошо понимаю. Это тоже в Бразилии. Повыше Санта-Рены. Город Кадальчас. Кладвище на холме. Внизу, под ножью река Акара. Как вы понимаете, река это совсем другое. Так вот здесь. Вокруг Ададжаса самые дивные места. Была бы моя власть, я бы распорядился сделать здесь кладбище для всего человечества. Где бы не умер, охороня тебя здесь, на холме, возле самой красивой реки в мире. Аракары. Вот квитанция на этот участок. Зачем так много этих квитанций? Ну, участков. Ведь человеку достаточно одной могилы. Мертвому. А живому? Тем более моряку их нужно несколько. В этом гарантия. Тогда моряк крепче держится. На земле. Таков в общих чертах мой план. Ясно. Вы хотите обмануть судьбу? А мы все ее хотим обмануть. А вы разве нет? Финского летчика просит центральный пост к командиру. Наденьте мо. Прикасаться. Запрещено. Хочу проконсультироваться. Вы летали над проливом Хьюме? Да, конечно. Прошу, посмотрите в перископ. Курсом Вест следует русский конвой. Нет, вы вправо Вижу конвой. Места. Я отсюда не ориентируюсь. Карту. Вот мы здесь. Вот остров Виландер, вот остров Эвелин. Между ними всегда были очень малые глубины, а сейчас там проходит кругнотанажный конвой сверху не наблюдали каких-либо дно углубительных работ русских? Нет. Я хочу выяснить, смогу ли я их здесь догнать. Хватит ли мне глубины? Думаю, что нет. Здесь выход скальных грунтов. Если русские пробили в нем канал, то очень узкий. Не зная Фарватора, вы можете не попасть в него. Для летчика вы слишком хорошо разбираетесь в гидрографии. Я... летчик морской авиации. И? Кроме того, до войны был неплохим яхтсменом. А Осмелюсь посоветовать, не стоит рисковать. В ваших советах не нуждаюсь. Боевая тревога! Торпедная атака! Часть надводная! Первый, второй торпедный аппарат быстро, быстро, Центральный! Первый, второй торпедный аппарат быстро, Курсовой цели 30 градусов левого борта. Скорость цели 12 узлов. Угол упреждения 17 градусов вправо. 35 готов. На курсовом 30. Деферент 0. Я хорошо знаю этот район там Шхеры. И в них всегда прячутся русские торпедные катера. Стоит вам только выйти из-за мыса. Мы станем для них прекрасной мишенью. Подбой, боевой тревоги. Хенант Венсель штурман. А как вас зовут? Аксель Перволянин. Скажите, Аксель, вы женаты? А вы давно не были дома? А где ваш дом? В котке. Никогда не был в Финляндии. Интересно, какие у них там девушки? Длинноногие, белокурые. Напоминают норвежек. Где то их видел, Франц? Разве что в перископ. <сöring> <сöring> И все же нет лучше наших немецких девушек. Вы были в Германии, Перволяйвин? Он знает Гамбург, как свои пять пальцев. Вы слышали когда-нибудь, Марлен Дитрих? Нравится? Ауфигерзель, майняк Лайн. Ауфигерзель! Я не Ну что там? Пока все нормально, господин Карветен, капитан. Хорошо. Я же вас предупреждал, Гейнс. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я тебе запрещаю называть ее Лотхен. Я сказал Фрау Лотта. И потом я же признал, что Лотхен. Hmm. Uh, фрау Лотта, извините. Очень красиво. А ваш дом на линден чудесен? Гейнс! Как чудесен, впрочем, и сам Кенигсберг. Хватит, Гейнс! Не ссорьтесь, дети мои. Что с вами? Ужасно болит голова. Просто разламывается на куске. Это нехорошо, перволанин. Вам надо сейчас же лечь. Угу. Спасибо. Ну вот, еще два-три переливания, и все будет прекрасно. Хорошо бы вам, Перволянин, дать красного вина, но у нас на борту его нет. А можете ему дать ананасового сока? Ха. Где ты его возьмешь? Только между нами, Гейнс. Тот груз, который мы взяли в Швеции, ящики знаешь у них что? Когда нас бомбили в Штраузенде, один ящик упал. На угол и повредился. Я его ремонтировал. Так вот в этих ящиках банки с ананасовым соком. Представляешь, из какого дерьма мы тут рискуем жизнь. А меньше болтай. Это не наше дело. Не суй нос куда не следует, иначе тебе не помогут твои квитанции. Перволянин, Перволянин, одевайтесь. Главное, дышите глубже. Свежий воздух хорошо влияет на гемоглобин. Русский. Срочное погружение. Назад! Рапу! Быстрей! Да быстрее же! Я туда! Почему вы плачете? Это я от радости. Почему вы здесь, на подводной лодке? Это не подводная лодка. Это госпиталь. Мне разрешили вас навещать. Только, пожалуйста, не нужно разговаривать. Нет, нужно. Позовите Селиванова. Пусть доложит каф. Пусть доложит кафтарангурышку. Хорошо, хорошо. Только не нужно разговаривать. Позовите Силиванова. Вам лучше уйти. Маша? Да. Ты куда? Не можно. Я свой. Они вон, тоже свои. А выставили и все тут. Кто там? Начальство. Да не бред это, не бред. Ну, был я там, ну, ей же Богу, был. Ну, честное слово. Но был и был. И хорошо. Селиванов, ну, скажи хоть ты товарищу к рангу что я не специалист по травле. Ладно, ладно. Мы тебя слушаем. Только давай с подробностями и в деталях. Значит так, эта лодка, на... эта лодка на самом деле существует без номеров и опознавательных знаков. И командует ее Герхард фон Свишен. Да видел я его, своими глазами видел. Даже разговаривал с ним вот так, как с вами сейчас разговариваю. Ну зачем же так нервничать? Мы тебя слушаем, слушаем. Возле двери часовой На там кто-то был, мокрые следы. Механик сказал, вы наш самый лучший гость, значит были еще гости. Лодка необыкновенная. Ходили на Амазонку, были про упиках. В Бразилии, на реке Аракари. Как ты сказал? Я сказал, были на реке Аракари. А, да, Да, Аракари, еще где-то. Штурмана зовут Венцель. Жена Лотта живет на Линденалее. Кюниксберге перевозят грузы. Вокруг них секретность. В ящиках ананасовый сок, но команде не выдают. Фербот, вот ананасовый а. сок. В последний день ящиков уже не было, ни одного. Стоп. Ты все точно говоришь, ничего не путаешь. Идите вы, товарищ Селиванов. В чем дело, Селиванов? Как раз тот самый день, когда мы занимались поисками Шубина и нашли его, в соседнем секторе наша авиация разбомбила немецкий транспорт. Транспорт не затонул, там глубины небольшие. Сел кормой на банку, нос с воде. Я воспользовался этим, ночью высадил туда разведчиков. Любопытное место, есть чего понаблюдать. Так вот оказалось, что судно основной груз уголь и 30 ящиков ананасового сока. Что? Ничего, гардерочек? Любопытно? Это еще не все. Разведчики доложили, что всю ночь возле судна крутилась неизвестная подводная лодка. Думаешь, эти ящики с нее, с лодки? Это что же получается? Летучий голландец ходил в Бразилию за нас у соком. Что можешь еще добавить? Шубин. Ящики нестандартные, добротные, с кельмом. Разрешите? Я дам команду поднять ящики, посмотрим на маркировку, где этот сок сделан. Действуйте. Слушаюсь. Проправляйся, Шубин. Будь жив. Будь. Шубин. Субин, ты живой? Живой. Живой, живой. А ты не плачь и не горюй, моя дорогая. А если в море утону, Знать судьба такая. Хорош. А, а если в море утону, Знать судьба такая. Что стрелять? Предвидится бой на ближней дистанции. Уйди. А? Я даже думал, что это у меня бред какой-то. Как открою глаза. вы рядом. Как вы меня нашли? Очень хотела найти и нашла. Ведь вы один. Но и я совершенно одна. Да. Память у вас. Чай, конечно, морковный. Скажите, для чего судьба так распорядилась, чтобы я дважды встретился с ней? Ну, с этой лодкой. Даже побывал там. Почему так посмотрели? Как? Не верите. Да мне самому порой не верится. Вот сейчас осень, тишина, вы И все это скоро должно кончиться. Почему? А у меня с детства так. Если очень хорошо, то ненадолго. Помню, у нас в деддоме патефон появился. Мне 10 лет, а опять нервожатая, Лера. Валерия было давна. Вот. Я тогда все никак выговорить не мог. Она меня танго танцевать учила. Я ей лицом в кофточку уткнулся. Уши горят, на ноги наступаю. Она знает свое. Раз, два, три влево. Раз-два-три вправо. Только стало получаться. И тут, на тебе, пружина сломал. Вика, а ведь я вас совсем не знаю. Вам после госпиталя отпуск положим? Какой еще отпуск? Шурка выписался? Экипаж ждет. Да если честно сказать, надеюсь на третью встречу. Хочу на этом летучем голландце крест поставить. И вас отпустить не могут? Хоть ненадолго? Могут. А от кого это зависит? От вас или от начальства? От нас. Ну, минуточку, минуточку, товарищи. Тут уже много чего сказано было. А теперь подарок от командования. Шурка. Интересно. Берем. Интересно, жениху или невесте. О -о -о -о -о! Теперь капитан финансов и невестную да. подругу. Товарищи, товарищ, я хочу... Я хочу сказать... Минуточку. Замрите. <связь> На память. Людмилочка, можно я скажу? Только короткая. Понятно. Э -э, горько. Ну вот а это правильно, горько. горько. Шурка, не мешай. Горько! Горько! Горько! Ну товарищ капитан, молодец! <связь> <связь> ну, <связь> вот и. То ветер неоткуда Кипит грунт И вьется за кормой И катер наш Надежная посуда Опять уходит в бой Опять уходит в бой Но ты не плачь не горюй Моя дорогая И если море Утону значит судьба какая Юнга, держись Юнгаришь мы переносом, и вместе с нами, и в не зря, ведь у тебя, как и у всех матросов, на этапе якоря, на этапе якоря, а ты не плащь, не гормы, моя дорогая. Если море утону, значит дорогая, если море. Молодец. Ой, ну что же вы такое поете? Сами сочинили, сами и поем. Ну а теперь танцы. Танцы. Садись, Я? Да. Так, теперь еще с чем? Вот. Версия с банками полностью подтвердилась. С какими еще банками? С притопленного корабля. Такие ты видел на подлоге? Не знаю, я видел только ящики. Но что сок ананасовый это точно. Ну, что ж, посмотрим, что здесь за компот. Что это? Специалисты говорят, важнейший элемент механизма самонаведения в новом германском оружии. ФАУ-2, что ли? Очевидно. эти Этими двумя не бомбили Лондон. Но самое интересное, вот. Плеймони не немецкая. Сделана в нейтральной стране. Точно. А перевозил их летучий голландец. Я уверен, что именно этот компот они так тщательно охраняли на своей лодке. А перед тем, как меня вывели подышать свежим воздухом, перегрузили на другой транспорт. Во всяком случае, проход, где они лежали, был уже пуст. Да, верно, он сказал. Там, где появляется Герхард фон Свишин, война получает новый толчок. Так, все, мужчины, хватит разговаривать. Шугин, ты не забыл, что мы с собой на свадьбе? Да-да, прости, пожалуйста. Ну все, пошли танцевать. Извините. Можно я скажу. Ладно. Товарищи, горько. О, вот это правильно. Thank <laughs> глаза были, ты заметила. Он так привык ко мне, а теперь вот. Я думала уже об этом. Кончится война, будем жить вместе. Ты у меня умница. От Советского информбюро войска Карельского фронта, продолжая наступление из района Петсамо, Печенга. Вышли на государственную границу СССР с Норвегией. На участке от побережья Баренцева моря до озера Куэц-Ярв. Занял при что? этом никелевые рудники Ты знаешь, населенные пункты. 20, они ведь все там сумасшедшие. 20, Где? Кто сумасшедший? Киркенес, ну, эти на летучем голландце. Опять Выбрось все из головы, они обречены. Обречены. Такие так просто не уходят. Они уходят громко, хлопнув дверью. Тем опаснее они сейчас. Расслабляйся. Держи связь. Понял. Шурка, ну что стоишь? Давай, помогай, открывать броняхи. Разве уже все? Все, приехали. Задачу выполнили. И теперь свои 32 такта. Не играем. Так. А пляжек здесь ничего. Загорать можно. О, это точно. И как раз у всех на виду. Передай всем. Отойти Кабельтов влево, укрыться за мыском. Есть, командир. Да, жарко там сейчас. Чубин, смотри, с фланга заходит. А, сюда суд, суд. нельзя, сюда нельзя, стоп, оставайтесь на берегу, хорошо, хорошо. Шурка, давай, что Это у нас? Хлеб неси, консервы. Оставайтесь там, стоп. Чачко, хлеб давай. Что случилось? Много хлеба давай, англичане. Какие еще англичане? Пленные. Пленные? Союзники, что ли? Да yeah, well, как же well. объяснить-то? Wait on the beach. Wait, on, здесь ждать, на берегу. Вот, потом, значит, вас э, погрузят на баржу и... Э, ну, как это сказать? To home. Домой, домой. Ну, ясно? Что ж, держись, не падай. Ничего не понял. Туда нельзя, туда не надо. No, no. Glad to Ну, слушай. Момент, момент. Ботман, входите. Слушай. Принцека бушла. Это Мария из Германии. Ну-ка, ну-ка, покажи. Ну да, да. Откуда такой? Астронометр. Да, да. Махнул, не глядя. С англичанин. С Нейлом, что ли? А, -а, -а. а ты заметил у него вот здесь, вот в этом месте, на руке? Наколка. Ну, наколка. Смеюка такая. И якорь. А вот что над якорем было написано? Я разобрал. Ракара там было написано. Вот что. Ракара. А что это? Самая прекрасная река в мире. Кладбище для всего человечества. Кладбище? Да, мечта механика Готлиба. С летучего голландца. Так, значит, этот англичанин тоже там побывал. Странное совпадение. Везет вам на совпадение, товарищ капитан-лейтенант. А я их ищу и нахожу, понял? Надо было мне потолковать с этим англичанином. Где его теперь найдешь? Найду. Доложу Рыжкову, разыщем. красивой дамой в доме офицеров. Особенно, если учесть, что я там буду единственная дама. Ничего, Шурочка, успеем. Ребят, кто-то стучит. Да, кто бы это мог быть. Разрешите? Да, пожалуйста. Ну что, узнаешь гостя? Здравствуй, товарищ. Здрасте. Э, пожалуйста. Спасибо. I'm Jack Nail, remember? Англичанин! Ну, наконец-то! I sail from Seattle. Ну, Англичанин, yeah. да? Jack Nell. all right, Jack Nell. Ну, что же мы стоим? Проходите, прошу вас. Thanks. Прошу вас. Как вы его нашли? Нашли. Тебя было найти сложнее. А его нашли, а? По секрету скажу, было, зачем искать. Битте, oh, то есть это, плиз, плиз, прошу вас. Спасибо. Прошу вас, знакомьтесь. Mm -hmm. Очень рада. Yes. Yes. Yes. Посидите немножко. Thanks. Это тут самый англичанин, помшительский. Помнишь? Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим. Проходите. Вас тоже. Извините меня. Спасибо. А я смотрю. Я смотрю, вы в гости собрались? В общем, да. В дом офицеров. А ну да, Новый год. Я вот что предлагаю. Давайте мы все вместе пойдем туда и там встретим Новый год. Да его с удовольствием, ну вот мистер Нейл в час 30 бывает в Мурманск, в английскую миссию. Как жаль. Мне бы надо поговорить с ним. У него вот в этом месте на руке есть наколка. Там что-то об Аракаре. Excuse me. What did he say about Raka? He said about your tattoo drawing on your hand. <laughs> I was very young and I wanted it. Well, as a memory. Что он? Грехи молодости. А точнее. Память сердца. Нет. Он, очевидно, был на этой Ракаре. А, да-да. Uh -huh, uh -huh. Он рассказал одну историю, которая имеет отношение к подводной лодке. История... Дорогие мои, извините, я вот что предлагаю. Давайте остаемся здесь, посидим, поговорим, а я что-нибудь придумаю. Ну, ты у меня просто молодец. Молодец. Шурка, возьми пакет э, в коридорчике. Бренди. О, oh, Ну что ж, тогда Прошу. давайте за стол. Зачем? Спасибо. Мне меня извините, но мне хотелось бы вернуться к разговору о Баракаре. Капитан Аракара? Mm -hmm. Он говорит, что все Нейлы из э, Шеффилда. Он там работал на заводах Викерса э, Арфтенга. Однажды он прочел в газете, что Гитлер наградил Генри Форда Орденом. И тогда он понял, что Гитлер, Викерс, Форд, все они одна компания. Все работают на войну. Я спал Тогда он э, плюнул на Викерса и ушел в море кочегаром. Он не хотел воевать. Ship, он устроился на бразильское судно и надеялся, что туда немцы никогда не дотянутся. Но он ошибся. Mistaken. Дальше он рассказывал мне подробно. Представьте себе река. Сумерки. Маленький пароход, на котором Нейл работал механик. Это был обычный рейс. Пассажиры – крестьяне, женщины, дети. Необычным было другое. Уже давно должна была быть пристань, но проходит час другой. А по берегам никаких признаков живя. No Бинорулевой заблудился, свернул не в ту протоку. Там это возможно, места глухие. Никакой, как вы понимаете, разметки фарватов. Короче говоря, они оказались на Аракаре. Капитан нервничал и было от чего. А баракари ходила недобрая слава. Говорили, что по берегам живет племя людоедов, огненные муравьи, каннибалы. Встреча с ними не сулила ничего хорошего. И тут в наступившей тишине стали слышны странные звуки. То ли их ритуальные барабаны, то ли... Светящаяся дорожка? Как она выглядела? Вот look like? Chain of lights, вот Цепочка огней в воде. А грохот барабанов? Это что были эти самые огненные муравьи? Were no. I know sound. Their нет, нет, он знает. Этот звук э, пневматические копры забивающие сваи. А more, more но дальше было еще загадочнее.